привет всем меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы заехали на объект канисты здесь мы возводим дом из газобетона на цокольном этаже пошли смотреть что у нас здесь происходит На этом объекте к работам мы приступили в мае этого года. На первом этапе мы проводили работы по возведению фундаментной плиты под будущий гараж и цокольного этажа под дом, на котором мы стоим. Цокольный этаж у нас, значит, заглубленный на 3 метра. Данное решение было принято заказчиком ввиду того, что участок имеет... Ограниченные габариты, было желание возвести большой дом на стесненной территории. Опять же, для того, чтобы не загромождать весь участок основным домом, вот, э, был, приняли решение о том, что лучше возвести сокольный этаж, который создаст дополнительную э, жилую площадь на этой территории. И сверху уже будет возведен дом стандартный в два этажа из газобетона. Высота цокольного этажа в черновом варианте составляет 3 метра 25 сантиметров, такое решение принято исходя из, исходя из того, что в будущем здесь будет выполнен теплый пол с утеплителем, пирог будет составлять 200 миллиметров и уже в чистоте. От пола до потолка будет 3 метра 5 сантиметров, что ну, обеспечит плановую задачу, которую необходимо было здесь решить. Значит, цокольный этаж у нас имеет два входа в него. Один вход с улицы, можно увидеть вот здесь пристройку с лестницей, которая опускается, уже и имеет дверной проем, в который можно будет войти. И одна лестница есть, которая опускается прямо из дома, по ней можно будет так сказать, не выходя на улицу, всегда спуститься в цокольный этаж. Конструктивное решение по цокольному этажу у нас в основании залита монолитная фундаментная плита. После этого залиты монолитные несущие стены толщиной 300 мм. Сверху отлито монолитное перекрытие. Можно обратить внимание, что у нас есть вот такой выступающий зуб. Сделан он для того, чтобы перспективу можно было опереть облицовочный кирпич. Почему он сделан вот такого габарита? Ну, достаточно большого, а не в плоскости с основной стеной, для того, чтобы нам в перспективе не, не формировать большую юбку, у нас кирпич встанет прямо на этот зуб, и облицовка цоколя у нас ровно опустится к земле, то есть вот этой юбки, которая обычно а, получается на домах, где нет таких вот выступающих частей, она здесь будет отсутствовать, и это будет положительно сказываться как на будущей эксплуатации этого дома, так и на внешнем облике, который здесь получится. Также можно обратить внимание, что у нас плита перекрытия цокольного этажа плавно переходит в перекрытие террасы. Здесь у нас другое конструктивное решение. В основании заложена монолитная лента, которая опирается уже немножко выше, чем основание цоколя. Сделано это для того, чтобы оптимизировать затраты и не заливать стену высотой 3 метра в неэксплуатируемую зону внутри пазухи засыпаны песком и сверху уже залита вот эта монолитная плита, которая несет нагрузки можно обратить внимание, что консоль здесь составляет 400 мм выполнена она для того, чтобы опять же наша облицовка ровно вышла и повернула по этому фасаду по периметру террасы будут выполнены кирпичные колонны на которые будет уже опираться крыша вот для того, чтобы вся эта концепция сложилась все было ровно, вот такие моменты стоит применять Ввиду того, что в качестве несущей основы мы используем железобетон, можно создавать вот такие открытые пространства. У нас здесь свободная планировка. Есть четыре колонны по центру, которые воспринимают все нагрузки от вышележащих этажей и стена по периметру, которая держит грунт, который находится снаружи. Все остальное пространство открыто. Здесь можно сделать любую планировку, разные назначение помещений уже выбрать в перспективе на этапе отделочных работ а пока это все выглядит так это может долго еще находиться в таком состоянии так же как любой проект этот фундамент насыщен инженерными сетями в данном проекте у нас есть канализация это выпуска заложены под фундаментной плитой и выведены наружу в перспективе она будет врезана в септик есть Трубы для прокладки трасс теплоснабжения. Можно увидеть, вот здесь две утепленные трассы, твелпекс. Внутри у нас есть четыре контура труб. Они все находятся в утепленной обойме и защищены от какого-то разрушения. Эти трубы подведены к будущим строениям второстепенным, которые будут здесь находиться. Одна труба у нас идет на гараж, вторая труба идет на Другое строение, это делается для того, чтобы вы могли у себя на участке создать одну котельную, и от нее питать уже все дополнительные помещения, то есть подавать отопление или горячую воду в те пространства, и там не заморачиваться, не делать какие-то дополнительные обогреватели. Также есть у нас трубы для ввода, вывода холодной воды, вот эти синие, у нас их три, соответственно, через одну у нас вода зайдет, очистится, подогреется, там, и уже дальше уже разойдется на два строения, которые будут построены у нас в перспективе киеве также в данном проекте применяются трубы для вода и вывода электричества. Здесь используется ДКС 63 диаметр. Внутри у нас есть вот такие протяжечки. В перспективе уже с поверхности можно будет завести сюда кабель питания, вывести кабеля питания на второстепенное строение или на какое-то наружное освещение или какое-то оборудование, которое будет стоять снаружи. Значит, так можно обратить внимание вот на эти проходки специальные, железные. Ввиду того, что мы Сейчас находимся под землей снаружи. Есть обильное, обильный объем воды, который стремится проникнуть в, в, в, вовнутрь. Мы для проходки всех труб, труб используем специальные вот такие элементы. Это гильза Патриот. Она имеет вокруг себя резиновый фартук, который уже замоноличен в конструкцию, не позволяет проникать влаги вот по наружной стенке самой гильзы. Внутри у нас есть резиновая прокладка, которая жестко зажимает все гильзы, которые заходят вовнутрь, тем самым обеспечивает герметичное сопряжение труб который находится внутри с наружной средой. Вот при строительстве цокольных этажей наиболее частая продечка происходит как раз в зонах монтажа прохода труб через стены. Поэтому мы применяем такие решения. В текущий момент на построенном цокольном этаже уже возводятся стены первого этажа. В качестве несущего стенового материала выбран газобетон толщиной 400 миллиметров. Сейчас уже возведено три ряда кладки. Ребята дошли до уровня армирования кладки. Каждый третий ряд. Можно увидеть, что первый ряд уже заармирован. Сейчас здесь уже нарезаны штробы. Ребята заполняют раствором и опускают ее арматуру. Данное решение очень важно использовать для того, чтобы обеспечить отсутствие трещин и разрушения стен в перспективе эксплуатации. В целом конструктивное решение по дому у нас наружные несущие стены из газобетона, будет несколько несущих стен внутри, две, и несущие колонны, можно увидеть арматурные выпуска, которые уже выпущены из фундаментной плиты, в перспективе на них навяжется арматурный каркас, для армирования кладки используется арматура восьмого диаметра А3. Перед тем, как заармировать, прорезается штраба. Сечение штрабы 20 на 40 миллиметров. После этого она заполняется раствором и в нее уже укладываются арматурные стержни. В целом строительство цокольных этажей на своих участках дает такие преимущества, как дополнительное пространство на сжатой территории, второе это подъем дома относительно грунта, в некоторых архитектурных проектов ну или в пожеланиях заказчиков присутствуют такие до да, требования допустим в данном проекте у нас высота цокольного этажа над землей составляет 1200 можно обратить внимание на лестнице она имеет 8 ступенек по 150 миллиметров вот э, при использовании использование цокольных этажей такие решения возможны третий момент это в случае, если у вас есть ограниченная высотность на участках, ну, допустим, в загородном строительстве редко кто строит дома больше двух этажей, для того, чтобы создать дополнительный этаж, его можно только закопать. Вот В данном случае цокольный этаж, ну, он здесь оптимален и нужен. Ну что, мы рассказали про строительство домов на цокольных этажах. Кому интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, мы обязательно на них ответим и снимем видео интересное для вас. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!